Праздник красоты, весны, не зря именно праздник всех женщин, он весенний. И я хочу, несомненно, символически поднять бокал именно за вас, за наших матерей, супруг, дочерей, сестер, подруг, за каждую женщину, чтобы вы были любимы близкие счастливы здоровы вместе с нами с мужчинами за вас и эта прямая трансляция задумывалась нами нами это я огонь Миколай и игорь черноусов который Находится за кадром, обеспечивает вот, всю технику, то есть реально обеспечивает трансляцию, которая сейчас идет. Но как бы мы вместе с ним. Задумывая этот это праздничный эфир прямой, мы, конечно, прекрасно понимали, что каждая женщина в любом возрасте она стремится быть здоровой, красивой, элегантной, с летящей походкой, с густыми, струящимися волосами, чистой, с сияющей кожей. И поэтому хотелось вот в этом прямом эфире не просто сказать красивые слова, а дать практичные рекомендации, которые позволят каждой женщине, каждой... В любом возрасте именно создать, это главное свойство женщины, это носительница красоты. А красота, она не бывает узко то есть не бывает просто отдельно красивых ногтей или красивых волос. Красота, она, естественно, это образ, это личностный образ каждой женщины. Это и кожа, это и походка. Это и, естественно, осанка, и состояние вот энергетики, как бы, и, реально говоря, эмоциональное состояние. Все это выражается вот как комплекс. И, ну, в принципе, для меня, как врача, потому что я все равно как профессионал, как врач, и врач ну, с большим практическим опытом, в этом году исполняется 38 лет лечебной практики моей. Я смотрю на каждого человека, как именно ну, с медицинской такой стороны, то есть здоровье. То есть красота, энергия, долголетие, чистая здоровая кожа – это и есть все слагаемые здоровье. И так сложилась моя профессиональная деятельность что Я очень быстро понял, ну, практически через 10 лет лечебной практики, я понял, что невозможно получить полноценное здоровье только вот за счет лекарства, Потому что лекарства, они необходимы именно при лечении болезней, различных болезней. И, конечно, очень эффективные лекарства сейчас прекрасные. А вот здоровье, полноценное здоровье, чтобы его создать и сохранить в любом возрасте, нужно реально постоянно организм подпитывать, то есть давать организму материал, который будет позволять выполнять основные как бы, функции. То есть, какие основные функции организма? Это самоочищение и самовосстановление. То есть наш организм, и мужчины, и женщин, он постоянно самоочищается и, естественно, постоянно ну, самообновляется. Вот у нас гости, сейчас я поприветствую. Добрый день, Ольга Афонина, приятно, очень приятно. Татьяна Головчинская, Людмила, приятно с праздником вас, очень приятно, спасибо, что присутствуете. Так вот, я хотел, а? я хотел... Спасибо э... вам. Очень приятно. приятно. Это, это Этот прямой эфир для вас. Для вас, ну, для всех женщин, но, конечно, и непосредственно именно для вас. И вот, как я сказал, как бы, вот моя профессиональная деятельность, она основывалась, и основывается сейчас, и основывалась всегда на том, чтобы не просто как бы подлечить человека, а восстановить полноценное здоровье. И, как я сказал, конечно, современные лекарственные препараты, они очень эффективны для лечения болезни. А вот восстановление здоровья, оно не может происходить с помощью лекарств. То есть мы должны дать организму, дать то, что поможет ему именно... Восстановить и сохранить здоровье, ну, в общем-то, в любом возрасте. И с 2007 года я ну, как бы искал продукцию такую именно для того, чтобы активизировать жизненные силы организма и помочь ему самовосстанавливаться, самоочищаться. В 2007 году я познакомился с фирмой Вивасан. И там есть большой ассортимент продукции, сейчас он существует, большой ассортимент продукции. Часть продукции, она направлена именно на здоровье человека. И поэтому я вот со своей именно точки зрения как врача. И плюс к этому, с 2007 года я ну, постоянно могу и, и в то время, и вот практически 14 лет и сейчас наблюдать, консультировать, давать рекомендации тем женщинам, с которыми я ну, постоянно встречаюсь. И они используют продукцию фирмы «Ривасан», вот я наблюдаю их. То есть это реальные люди, то есть реальные женщины, которые вот и сейчас присутствуют в прямом эфире. И ну, довольно большое количество женщин, они не только в Воронеже живут, я э, довольно э, как бы много поездил и по всем регионам, и в Курске, в Белгороде, Орел, Челябинск, то есть широкий, в общем-то, у меня такой диапазон именно консультаций, я встречался, ну, и встречался, и встречаюсь с большим количеством именно людей, в том числе женщин, но что очень важно, вот реально, я многих женщин наблюдаю, как бы я вижу их там в течение последних 14 лет, то есть с 2007 года. И я могу сказать, вот в чем именно их секрет, то есть секрет, который позволяет этим женщинам сохранить здоровье, сохранить великолепную энергетику, хорошую эмоциональность, то есть оптимистичность, то есть радость, реально говоря, прекрасную кожу, великолепные волосы, подвижные суставы. То есть вот все это, оно есть у женщин, несмотря на то, что ну, реально прошло 14 лет. Да, и Многие из этих женщин, которых я встретил, скажем, в 2007 году, им было тогда, ну, за 20 лет, там, 20 с хвостиком. Сейчас понятно, что это уже женщины, которым около 40 или за 40 лет. И вот как они смогли именно сохранить не только полноценное здоровье, но и прекрасный внешний вид. То есть вот на основе именно реальных женщин, реальной продукции фирмы Велосан, я и дам четкие рекомендации, каким образом в нашем тяжелом Мир действительно тяжелый, О, есть масса трудностей, есть проблемы и с качеством питания, и с качеством воды, и эмоциональные нагрузки стрессовые очень большие. Но все-таки, вот в чем э, очень важный момент, э, женщины, которых я встретил, они разного возраста э, в 2007 году, сейчас они великолепно выглядят, они все имеют стопроцентное здоровье, и у них отсутствует, в общем-то, у всех практически хронические заболевания, несмотря на то, что как бы паспортный возраст их увеличился на 14 лет. Так вот, конкретно, те женщины, с которыми я встретился... Им в 2007 году было ну, 20 там, с хвостиком или 25-28 лет. То есть я им рекомендовал, и, скажем, вот они использовали продукцию «Ивасан» для поддержания себя. Да? То есть прежде всего, как бы вот этот период, ну, женщина с 20, скажем, ну, реально говоря, до 35 лет, это возраст именно зачатия, вынашивания и рождение ребенка, да, и затем, затем его выкармливание, то есть вот это как бы специфичный период жизни женщины, и здесь нужна определенная специфичная поддержка женского организма, потому что, во-первых, я встречаю огромное количество молодых мам, которые, к сожалению, в общем-то, да, у них с трудом прошли роды, и дети, они, да, не родились, но они все равно не имеют такого крепкого здоровья. И сами мамы, они истощены, вот эти вот, это очень тяжелое испытание для женского организма, вынашивание роды, а потом еще и выкармливание ребенка. Поэтому здесь нужна специфичная поддержка. Ну вот конкретно я могу сказать, что фирма Вивасан изумительный продукт имеет, который называется называется Черника Витал – это такой эликсир или, вернее сказать, натуральный концентрат из черники, то есть мультивитаминный такой комплекс, который реально э, разрешен официально как поддержка для беременных, для кормящих матерей и даже для детей с момента рождения. И это великолепная поддержка. Точно так же, например, те женщины, которые, ну, скажем, еще не мамы, но они в любом случае уже замужем и планируют беременность. То есть поддержка нужна обязательно. И здесь комплекс, который вот есть у фирмы «Евасан», называется «Бодрость на весь день». Это комплекс именно мультивитаминный и комплекс макро- и микроэлементов. Причем, что очень важно – это комплекс, сделанный по высокой технологии, когда капсула она имеет матричное наслоение, то есть слоями такое напыление различных витаминов, микро-макроэлементов, потому что это факт хорошо известный. Витамины, микро-макроэлементы, они как бы всасываются в, раздел, в отдельных определенных в отдельных определенных участках кишечника, поэтому по мере продвижения вот этой капсулы комплекса мультивитаминного бодрости на весь день происходит, естественно, растворение слоев и практически правильно, именно в правильном месте растворение и вхождение витаминов и микроэлементов в кровь, что очень важно, То есть эффективность очень важна. Далее, конечно как поддержка и, скажем, подготовка к беременности, это омега-3 жиры. Ну, сейчас все прекрасно знают важность омега-3 жиров, но дело в том, что ведь плод, реально говоря, когда он формируется, ну, зачатие, да, плод, беременность, ведь ребенок будущий, он питается мамой, реально говоря, то есть то, что мама вот получила, он забирает у матери, и когда, скажем, у матери и так недостаток, дефицит, а у нас омега-3 жиры, к сожалению, вот этот глобальный дефицит 100% населения, и, естественно, мама отдает ребенку все безропотно, ну и сама разрушается, то есть молодая женщина, она общем, выходит из вот этого процесса беременности, а затем родов истощенная, это, конечно, очень плохо, поэтому подготовка, такой обязательный элемент, как омега-3 жиры и для самого ребенка, и для сохранения здоровья молодой женщины. Ну и, конечно, красная ягода, такой сироп специфичный. Это, ну, скажем, натуральная поддержка. Это эксклюзивный, конечно, продукт, потому что в нем в красной ягоде содержится очень, ну, 10% от массы содержится именно экстракт зародышей. Неправильно сказать, это именно вот проростков, проростков пшеницы. Это супер, как бы, активная энергетически и структурно из разных компонентов комплекс, который позволяет очень хорошо восстановить силы, особенно после именно родов и в процессе скармливания, потому что, я хочу сказать точно, ни одна женщина не выходит из вот этого процесса вынашивания и родов, ну скажем, обновленное, это всегда испытание и определенное истощение для женского организма. Поэтому вот после родов ну, где-то в течение примерно трех месяцев обязательно использовать для восстановления мамы, для восстановления молодой женщины комплекс «Красная ягода» – это великолепно. Могу сказать, ну, на практике это неоднократно было видно, и те мамы, которые действительно, вот примерно, хотя бы минимум три месяца они восстанавливались на красной ягоде, они затем и повторная беременность у них протекала великолепно, и цветущий вид, то есть женщина, она сохраняла себя. Конечно, в 2007 году были не только молодые леди, да, с которыми я познакомился в, Ивасан, в фирме «Ивасан», да, были и женщины уже зрелого возраста, то есть те женщины, под, которым под 40, за 40 лет. И понятно, что сейчас этим женщинам, ну, через 14 лет, я за ними наблюдал, консультировал, опять-таки давал рекомендации по использованию сказать, продукции ВАСАН для поддержания своего здоровья и организма. Этим женщинам сейчас уже ну, под, за 50 и под 60. Да? То есть реально... Реально говоря, это совсем другая возрастная группа. И жен, зрелым женщинам нужна другая именно поддержка организма, потому что, конечно, этот вот возраст где-то, ну скажем так, с 30 до 40-45 лет, это возраст именно... Но активной деятельности женщина, она имеет опыт, она чаще всего делает карьеру. Ну и плюс нагрузка, конечно, очень большие бешеные нагрузки на женщину за счет того, что она должна заботиться. О супруге, о детях, о хозяйстве, там, о собственной работе, о, собственной, о собственном внешнем виде, о собственном здоровье. То есть вот нагрузки, они реально говоря подтачивают здоровье женщины. И я могу сказать точно, если вот женщина она не поддерживает себя, то этот вот период именно с 30-35 до 40-45 лет, он является как бы провалом. Потому что, ну, когда человек молодой, даже молодая женщина, ей 25-30 лет, она на молодости, вот это вот молодость, которая поднимает человека, это как бы э, сама природа, она держит здоровье. А вот проблемы именно, закладываются проблемы, болезни тяжелые, хронические, разрушение позвоночника, разрушение суставов, увядание кожи, разрушение там волос. Это все происходит именно вот в этот вот период с 30-35 до 40-45. То есть в этот период нужна своя поддерживающая продукция. И прежде всего, конечно... Такой великолепный комплекс, который есть в фирме ВВАСА, называется фито-40. Это такие фитоэстрогены, то есть специальный строительный материал для создания собственных эстрогенов, ну, женских гормонов. Надо сказать, что женские гормоны, в отличие от мужского гормона, тестостерона, женские гормоны, они играют вот огромную роль в здоровье женщины и здоровье сосудов, и регуляция артериального давления, и нормальное состояние, и работоспособность сердца, головного мозга. То есть это глобальная вещь. И поэтому к сожалению, вот ну, где-то это факт хорошо известный, после 40 лет количество именно эстроенов, оно начинает снижаться. Поэтому поддержка нужна, но поддержка не в виде гормонов, понимаете, синтетических, а в виде строительного материала, чтобы организм мог создать свои да, нормальные индивидуальные эстроены. И это реально именно создает вот этот эффект длящейся молодости. Это так сказать, проверено. Конечно, здесь надо уже проводить и мероприятия по стимуляции, как бы дать материал для активного самоочищения и самовосстановления организма. И прежде всего, прежде всего акцент надо делать вот в этом возрасте на здоровье печени, потому что именно в этом возрасте печень первая, заметьте, первая, это доказано научно, она начинает ну, как бы, засоряться, ну, как бы, функциональность, работоспособность печени снижается. А как известно, печень – это фильтр всего нашего организма, чистота нашего организма, она зависит от печени. Поэтому великолепный комплекс, который называется артишок горький, то есть это экстракт из корня артишок растения вот, дает очень мощный эффект, который стимулирует самоочищение печени. Плюс есть комплекс, называется ультразащита печени, который содержит хорошо изученное и признанное вещество, как силимарин высокой концентрации, и давно доказано, что силимарин является великолепным именно материалом для активации жизненных функций вот печеночных клеток. Поэтому это вот сочетание экстракт артишока плюс ультразащита печени, они мощно поддерживают работоспособность и здоровье печени. Это надо делать хотя бы раз в. Полгода, это точно. А вот фито 40 желательно там небольшой дозировки индивидуально подбирать, но пить постоянно, где-то после 35 лет ну, начинать и, в общем-то, постоянно использовать, или с какими-то небольшими перерывами. Конечно, нужна энергия вот в этом возрасте, да, в активном возрасте, когда бешеные нагрузки на женщину, вот она стремится, да, как бы и силы есть еще, и она стремится максимум сделать в своей жизни и нагрузки большие, потому что, опять-таки, да, семья, работа какие-то еще там трудности, родители уже пожилые часто, ну и так далее. То есть вот эти вот нагрузки, они, конечно, очень сильно влияют, истощают просто ну, женщину. Поэтому нужна именно э, помощь в создании энергии собственной. И это факт хорошо известный, что есть специфичное вещество, которое называется коэнзим Q10. Ну, такое вещество, которое оно реально очень мощно активирует создание энергии в организме человека, поэтому вот такой прекрасный продукт как Viva K10 Viva, фирмы VivaSan, оно позволяет женщине действительно поддержать на высоком уровне собственную энергетику. А что такое энергетика? Это стрессоустойчивость, отсюда берется имя стрессоустойчивость. Это работоспособность, это великолепная улыбка, это прямая спина, да, все это иные мышцы, так сказать, все работает, все брыжет, все движется, поэтому к 10 в данном случае по там одной капсуле один раз в день и постоянно. Это, несомненно, надо. Ну и здесь уже, опять-таки, дефицит омега-3 жиров, он глобальный, и этот продукт, он должен присутствовать в нашей жизни тоже постоянно. Вот это такой вот, такой вот минимум да, для женщины средних лет. И те женщины, с которыми вот я познакомился в 2007 году в фирме Евасан, которым сейчас, да, там 50 и за 50 и уже ближе к 60, они великолепно выглядят несомненно, они энергичны, у них прекрасная кожа, великолепные волосы, как бы они, им никогда не дашь их возраст, минимум, вот они выглядят где-то на 10 лет моложе, минимум на 10 лет, на 10-15 лет, поэтому, ну это не берется из воздуха, вот такое, именно такая красота, подвижность, энергичной женщины, необходима поддержка, и, конечно, несомненно, женщина, используя вот эту перечисленную, хотя бы по минимуму, продукцию Вивасан, они получили вот тот результат, в котором они сейчас находятся. Красоту, привлекательность, энергичность. Ну и как бы, реально говоря, жизнь, жизнь их прекрасна. Почему? Потому что они создали, создали прежде всего сами условия для своей великолепной, активной жизненной ситуации на настоящий день. Ну и, конечно, в 2007 году я встретил ну, не так много, но были уже женщины, которым было за 50, за 50 лет в 2007 году, и, естественно, сейчас этим женщинам уже под 70 и даже за 70 лет вот сегодня. И опять-таки, это уже другой возраст. Ну, реально говоря, где-то за 50 лет у человека идет глобальная перестройка, ну даже ближе к 60 годам. Идет глобальная перестройка организма у женщины. И э, уже возникают процессы, ну это, это как бы возраст, от этого никуда не денешься. Уже процессы происходят больше э, направленные на э, все-таки разрушение, разрушение. То есть э, у нас постоянно идет обновление организма, но вот, к сожалению, возраст, возраст мы как бы замедлить. И бессмертие создать не можем. Замедлить можем, да. Но все равно процессы именно вот разрушения различных клеток, различных органов, они начинают ускоряться. И вот здесь уже специфика. То есть в любом случае женщина за 50, она должна специально иметь поддержку для того, чтобы замедлить процессы старения. Ну, реально так. Если этого не сделать, то старость и дряхлость, она быстро очень идет, очень быстро. Мы видим ну, женщин там, в 60-70 лет иногда в очень неприглядном состоянии, явно они просто не заботились о себе. Поэтому вот, я перечислю ту продукцию фирмы Виасан, которая необходима для женщины, ну, скажем, после 50 Конечно, здесь очень важно добавлять... В свою жизнь ароматерапию. Вот фирма виоса имеет великолепный перечень эфирных масел. То есть что такое эфирное масло? Это концентрат запаха определенного растения. И различные запахи они очень мощно влияют прежде всего на эмоциональное состояние человека, на мозг. Что такое мозг? Мозг это производитель эмоций, мыслей, настроения. Но прежде всего эмоции. Больше всего мы испытываем эмоции. И Факт, к сожалению, вот возраст, он всегда как бы придавливает, то есть эмоциональность переходит из оптимизма все-таки вот в уныние, в какой-то, скажем, ступор такой, то есть эмоциональность теряется, теряется вот, эта вот энергетика, ну реально притупляются эмоции, и это связано, конечно, с процессами, в том числе и разрушение клеток мозга надо поддерживать, и поэтому вот ароматерапия по определенной методике, но женщина после 50 лет, хотя бы там периодически, хотя бы раз в месяц, но курс ароматерапии, она должна проводить, и это очень мощно поднимает именно вот эмоционально поддерживает, правильно сказать, поддерживает, поднимает стабильность эмоций, дает оптимизм, энергию, радость жизни, отношения, то есть отношения, важно, Говорят, важна не сама даже ситуация, а важно отношение к ситуации. И это, в общем-то, действительно верно. Правильное отношение. Ну то есть, а какое правильно? Отношение бывает одно — оптимистично. Я могу решить какие-то трудности, а не трудности. И в 20 лет. Есть у женщины, конечно. И в 60, и в 70, и в 80. Они трудности есть. Только справляться с ними тяжелее в 80 там, или в 70 лет, чем в 20. Но нужна поддержка. И ароматерапия здесь обязательно, конечно. Несомненно, надо стимулировать самоочищение организма. И то, что я говорил, вот артишок горький плюс ультразащита печени, они необходимы как поддержка. Здесь поддерживается не только печень, но и кишечник одновременно. Плюс к этому надо добавить великолепный продукт, ну, как бы артишок горький и ультразащита, это хотя бы раз в полгода провести такой курс. Вот такой продукт, как куркумин с оле, олеорупеином, ну комплекс такой, это веще, куркумин, да, это вещество знаменитое, которое дает очень мощный эффект, там, огромное количество полезных эффектов и воздействие на восстановление работоспособности кишечника, потому что кишечник, вот кишечник, это камень преткновения, откуда начинается старость и разруха из кишечника, это как бы фундамент. И фундамент, его надо поддерживать, поэтому ну, хотя бы вот такой месячный курс куркумина с олеоропеином надо проводить через каждые три месяца. Это обязательное условие, тогда это будет фундамент вашего здоровья, фундамент лучезарной улыбки, активности и замедления старения организма. Он у вас будет фундамент, а на этот фундамент уже можно что-то сказать, ставить и на нем крепко стоять. Конечно, Вива К2 такой препарат, продукт изумительный, который есть в фирме Вивасан. Это строительный материал для восстановления, ну, знаменитый витамин К2. То есть, это витамин, который реально имеет огромное количество воздействий положительных на организм человека. Это и костная ткань, потому что. К сожалению, опять-таки, один из признаков старения женщины, прежде всего, это разрушение костной ткани, все эти переломы, ну, остеопороз. То есть остеопороз – это одна из главных причин именно уведание женщины. а Витамин К2, вот Вива К2, который продукт содержит, он действует очень хорошо на сердечно-сосудистую систему, стабилизирует давление, улучшает память, улучшает энергетику, масса положительных воздействий. Ну и, конечно, надо помнить, что те же энергетические источники, то есть пожилым людям, им супер нужна энергия, потому что, к сожалению, это факт доказанный, вот со временем прежде всего падает способность нашего организма, женского организма, создавать энергию. Поэтому целенаправленно для каждой женщины после 50 лет использования коэнзима Q10, ну вот великолепный продукт у фирмы Вивасан, который называется Вива к 10 одна капсула в день постоянно. Вот это дает именно, несомненно, возможность сохранить энергетику. А что такое энергетика? Это мысли нормальные. Откуда берутся мысли? Мысли ⁇ это энергия. Энергия. Откуда берутся положительные эмоции? Это тоже энергия. Откуда берется летящая походка, опять-таки, и в 70, так сказать, там, и в 90 лет, ну, во всяком случае, нормальная прямая спина и высоко поднятая голова, да, осанка, откуда она? То есть нужна энергия, поэтому вот, коэнзим Q10 в данном случае, он обязательный для постоянного, применение как такой фактор поддержки. Вот видите, эти возрастные группы. То есть я специфику эту хотел показать каждой женщине, которая вот и сейчас слушает меня, и те, кто слушает, будут слушать в записи, потому что именно это факт, от этого никуда не денется. Когда возникла катастрофа, катастрофа которая называется болезнь, надо лечиться, несомненно. Но всегда надо помнить вот эту простую истину, что ну, в аптеке или там в больнице невозможно купить здоровье. Невозможно. Здоровье, оно создается за счет того, что мы именно даем своему организму те исходные материалы, которые он использует для того, чтобы самоочищаться, самовосстанавливаться, самообновляться и сохранять красоту, энергию, лучезарную улыбку, великолепные волосы, сияющую кожу, ну и активное долголетие. Чего я вам желаю и надеюсь, все, что я вот только что сказал. Я хочу напомнить, что Игорь Черноусов, он вместе со мной, и он как бы, в моих словах, в моих эмоциях присутствует. Вот мы вместе с ним сегодня в этой праздничной прямой трансляции хотели дать каждой женщине, и прежде всего, конечно, женщинам, которые пользуются продукцией Вивасана, И я всех женщин призываю именно поддержать себя, позаботиться о себе, потому что... Ну, как, любить себя это одна из первых необходимостей, потому что если мы не заботимся и не любим себя, как мы можем позаботиться и там любить других? Если у нас нет сил, если у нас нет энергии, если у нас там что-то болит, что-то, так сказать, вот мы подняться не можем, ну, все понятно, о чем я говорю, то есть не будем о грустном, <с> <с> это праздничный день, Надеюсь, вот то, о чем я только что говорил, и постарался разделить именно на возрастные группы, конкретно, так сказать, показав, какая продукция фирмы Вивасан, она реально, действительно создает замедление биологического, то есть старение замедляет. Это реально замедление старения, потому что те женщины, которых я встретил, и которым было в 2007 году, там 25-28 лет, они сейчас выглядят, ну, скажем, там, на 30 лет. Тем, кому в 2007 году было 35-42 года, они сейчас выглядят где-то на 40 лет, понимаете? А те, которые было в 2007 году, ну, там, 50 с хвостиком… Они выглядят на 50, не больше, там 55. Вот. Это, это не фантастика, это просто норма заботы о себе. И плюс качественная продукция отличная. Я надеюсь, у присутствующих, может быть, возникли вопросы, надеюсь. Если вопросы есть, я готов на них ответить. Первое, это большое вам спасибо с Игорем. Огромнейшее вам спасибо за такое хорошее создание для нас настроения. Спасибо вам. Рад. Очень... Очень И приятно. такой деликатный комплимент. Прямо вот замечательный комплимент, Николай Васильевич, скажите артишок с какого возраста можно принимать? Правда ли, что его можно принимать с грудного возраста по каплям? Да, это один из немногих, скажем, растительных препаратов. Растительный, то есть это сироп из корня артишок, который официально во всем мире, заметьте, то есть фирма Вивасан, она же продает продукцию по всему миру, по всему цивилизованному миру, в том числе это и в Швейцарии продается. И она разрешена, в данном случае вот артишок, разрешен экстракт, ну, правильно говорить, напиток артишок горький разрешен для использования в определенной дозировке, заметьте, дозировку надо, конечно, подбирать, но с момента рождения и до бесконечности. Вот это уникальный продукт. И как бы я аналогов такого продукта. Во всяком случае, вот, понимаете, который бы воздействовал целенаправленно на печень и на кишечник. Но это вот именно приложение Артишок Горький. Вот он, реально говоря, единственный в мире. Я больше таких продуктов не встречал. Uh -huh. Спасибо большое. Я уверен, Спасибо что... что вот, на, да, да. Настолько интересно, что осталась в машине, даже домой не пошла. <связь> <связь> Спасибо. Но я, я не хочу, вот присутствующие женщины, я не хочу называть, конечно, возраст. Я знаю вот женщин, которые присутствуют, я знаю ну реально в течение 14 лет. Это не маленький срок, согласитесь, также Не маленький. Вот. И я только что о вас говорил, реально о вас. Я не буду называть возраст женщин, которые присутствуют, но вы сами посмотрите на этих женщин и сами определите вот, и возраст. Я могу сказать точно, что их скажем, паспортный возраст значительно, значительно больше чем в общем-то вот мы видим вживую сейчас их лица, На картинке, их сияющие да? улыбки такие да, волосы великолепные, Это все это признаки именно здоровья, да, то есть красота не бывает без здоровья. Это неотделимо. То есть сначала здоровье создается, а и здоровье, именно вот все это прорастает. И кожа, и волосы, и энергетика, и стабильная, так сказать, устойчивость, эмоциональная, ну, как называть, стрессоустойчивость. Ну и все, в общем-то, остальное. Все Николай Васильевич, тут э, сообщение есть. Значит, Юль Сафонова, Николай Васильевич, я вам благодарна за принципы питания. Очень важно было изменить многое в питании. Так. Это значит... Спасибо, Николай Васильевич, это очень здорово, что вы заметили и сказали. А то нам уже стало казаться, что мы сами только замечаем. Это абсолютная правда. Наши дамы уникальны. Так, с праздником, с праздником милых женщин. Благодарю доктора за умение объяснить необходимость БАД для поддержания женского здоровья. Галина Балан. Спасибо. А, артешок, великолепный продукт Наташа Васильева, номер один в моей семье. Так, с праздником, Праздник. отлично. Как часто пить Вивака 2 после 50? После 50 это э, продукт повседневного использования, реально так, потому что, ну, как я и сказал, возраст, к сожалению, мы остановить не можем, мы его можем замедлить, это однозначно, и как бы я только что говорил о том, что вот реально… Женщину, присутствующие женщины, они реально на минимум 10 лет замедлили и на свой биологический возраст, не паспортный, а биологический. Вот. Но все равно старение происходит. Поэтому вот проблема женщин, это проблема именно женского организма, Но ну, специфика такая, что костная ткань, она очень как бы, подвержена именно ну, разрушению. Это называется остеопороз. И ВИВАК-2 является на сегодняшний день самым лучшим профилактическим средством. Это однозначно я помню Юлию Себрюкову, когда э, вот, э, вот, разбирала этот препарат, нам рассказывала о нем, она сказала такую фразу, но я говорю не как врач, а как человек обычный, до которого пошло. Она сказала, что этот э, ВИВАК-2, он э, способствует усвоению кальция в организме, но и выработки усвоения А самое главное, что тот кальций аптечный который мы принимаем, он часто оседает на сосудах вместо суставов. Да. Так вот а 2 способствует выведению вот этого ненужного как бы кальция из сосудов и доставляет их к суставам. Так ли это? Да, это действительно так, потому что вот, я не хотел касаться, как бы, время, конечно, но ну, это затягивается. Ну, я потому, так, не... коротко, просто да, нет, и все. Значит, здесь, да, да, потому что здесь очень еще один очень важный момент, о котором надо сказать, что, к сожалению, где-то вот после 40 лет происходит, как бы, ну, это процесс старения. То есть сосуды, артерии, прежде всего, они становятся тугими, называется склерозирование. И это ведет к массе проблем повышение артериального давления потом развивается там, нарушение питания всех клеток и вот именно эта тугость именно артерии возникает за счет в том числе отложения атомов кальция в оболочке артерии и витамин ВВК 2 натуральный в данном случае вот наш витамин как бы фирмы Ивасан он способствует именно выведению отложения кальция из стенки артерий что значительно повышает именно эластичность артерий. А эластичность ⁇ это артерии, это как бы краеугольный камень вот здоровья человека. Это вообще уникальный препарат, если вот, да, вот вдуматься просто да, в его действиях. Да, так, да. читаю дальше. Добрый вечер из Новоуральска. Привет, Светлана и Игоревна. Привет, э, Галина Балан. Да, да, замедлить старение получается благодаря препаратам и ароматерапии. Особенно эфиры включают процесс саморегуляции, восстановления да, организма. Да. Ох уж этот фундамент, без него никак. Так, Я рада готов. слышать Николая Васильевича, спасибо вам с Игорем большое. Так, Ирина Абраменкова, спасибо, очень приятно, в честь праздника, интересно. Так, Людмила Александровна спасибо. Чибисова, спасибо. Да, Николай Насильевич, вы наш любимый доктор. Я из серии тех 2007 года 25-летних, Сафонова Юля. Спасибо. Николай Васильевич, делитесь в эфире принципами питания. Ольга Вольская, скажите, пожалуйста, можно ли принимать аглиократ без перерыва? Я пью от давления уже больше полутора лет. Ну, не очень понятно, почему аглиократ под давлением. Ну, там, как бы все равно аглиократ продукт, который требует перерыва, потому что вот, содержит компонент, который активизирует как бы повышает давление, то есть все равно там нет такой важной именно части, которая бы позволяла использовать его постоянно, то есть лучше делать месячный перерыв, месяц пить, месяц делать перерыв, вот так это самое mm -hmm. оптимальное ну я так думаю, что там э, генколин, э, плюс генколин неизбежен Генкалин, в принципе, я не стал, вот, для, ну, для, после 50 лет генкалин, в принципе, он обязателен каждому, каждой женщине, потому что это восстановление именно нормальной, нормального питания мозга прежде всего. Не и, да. и, угу. эта необходимость, она обязательна. А, так, еще вопрос, Ирина. А... Фито-40 после 50, как долго принимать? Фитосорок поддерживающий дозировки, ну где-то э, одна, максимум две капсулы в день. В принципе, можно остановиться на одной. Если нет, ну вот вовремя начинать принимать, как профилактически, где-то с 35 лет. Э, одной капсулы в день постоянно э, можно не останавливаться. И как постоянный именно продукт поддержки его использовать. Mm -hmm. Угу. Ну и Рабочарникова всегда с большим вниманием слушаем Николая Васильевича с любовью к Ивасан уже 11 лет, к нашему уважаемому доктору. Здоровья всем! Спасибо! Так, ну как будто бы больше нету вопросов и... Желаний! Если кто-то кто будет нас в записи слушать, пожалуйста... Пожалуйста, пишите нам. Заполняйте, подписывайтесь на наши новости. Юль Вот ты здесь, значит, можешь рассказать, куда нам подписываться. Да, Юль? Юля, видимо, бокал вина поднимает. Была. Написала и, наверное, убежала. Или пьет чашку Игорь, тогда вам придется говорить. Главные слова. И еще, ребят, и еще спортсменам бодрости Омега. Да, конечно. И еще, смотрите, все наши продукты можно купить и в офисах Вивасан в любом городе. Практически во всех городах есть небольшие офисы, где можно проконсультироваться. Бесплатно нас проконсультируют. Вам могут сделать измерения на биопульсаре, не только в Воронеже, а в в каждом городе практически. Кроме того, здесь, конечно, еще и э, интернет. По интернету можно заказать. Если вы запишите в one по-английски, да, э, сейчас как-то надо написать, наверное, куда-то, то Но, вы попадете что? к нам в интернет-магазин, где у нас есть тоже свои условия, либо в интернет-магазин э, «Московский» вам доставят этот продукт прямо на ложке домой. Что, Если говорить о цене, это может быть э, цена розничная, а если вам вы убеждены или вам понравится товар, вы можете получить дисконтную карту, которая вам сначала даст, сразу после пяти наименований, сразу 23% скидки, а уже по, э, по тому, сколько вы будете ее использовать, э, плюс еще дополнительные скидки от 4 до 21 процента ну и так далее там че есть конечно возможности заработка конечно возможности заработка так Игорь Игорь трудится за экраном молча, молча. я показываю интернет-магазин для вас Аман. поняла ну и куда делся уже экран Да, вот, посмотрите, пожалуйста, Vivasan Ван. да, это э, наш интернет-магазин, мы можем доставить в любую точку, э, здесь есть описание, здесь есть небольшие, не на все, но небольшие ролики и показы, э, кроме того, если по вашей ссылке кто-то э, купит также, то э, это тоже будет вам достаточно интересный пункт. Э, у нас в Воронеже это Кольцовская 30, вы можете позвонить по телефону 212-3032. И, конечно, если вы смотрите нас на сайте, спуститесь вниз. И посмотрите, там есть анкета, вы можете ее заполнить, если еще не заполняли ни разу, и подписаться на наши новости. Мы никогда не надоедаем, но весточка вам будет приходить, какие у нас будут э, новости и новые эфиры. Спасибо большое всем. Еще раз бокал за каждую присутствующую даму. И я от души рад, что присутствую вот среди таких великолепных женщин, потому что женщины разные, мы, мы это прекрасно знаем, они разные. И лучше все-таки, когда рядом с тобой, с мужчиной, находится красивая, элегантная, цветущая, здоровая и эмоционально приподнятая женщина. За вас! Ура! Спасибо! Спасибо, спасибо! Что значит офицер? Спасибо да, всем да, большое. Точно. Спасибо, ребята. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Игорю тоже спасибо. Игорь, спасибо. Всего всех благ. И с масленицей вас. Пока. Спасибо.